Пиздец называется, оно, оно блять такие развалилось. А, вот здесь, пролет упал. Блядь. Но я посмотрю не могу связаться и включить. мне кажется, вообще два взрыва было, нет? Просто, если бы это была ракета, она бы и это задела, и второй мост. В любом случае. Это...